Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ну, думал-думал, стоит ли вообще затеваться Но в итоге решил сегодня сыграть бой на немецком линкоре 5 уровня Это, получается, представитель новой ветки, которая сейчас находится в раннем доступе Ну, здесь пока еще нету ключевых особенностей, которые начинаются у нас с 7 уровня Это наличие торпедного вооружения, причем для линкоров достаточно неплохого Там 10 километровки у нас сразу Плоть, да, на 10 уровне там уже 13,5 километров, что позволит на этих кораблях, ну, в совокупности с хорошей маскировкой, если ее прокачивать, совершать незаметные торпедные атаки. Ну и, в принципе, да, какой вывод отсюда можно сделать, то что если хороший игрок, где-нибудь один на один, этот линкор, в принципе, всегда будет выходить победителем. Да, за счет, вот, как раз-таки, торпед. За счет э, неплохой получается здесь перезарядка главного калибра, хоть орудий немного. Ну, вроде как, по-моему, разработчики говорили это, писали, да, что неплохая точность. Но это можно уже будет оценить, только самому поиграв. Ну и плюс у нас еще неплохое ПМК вооружение, как и у всех немецких линкоров. Так, сразу показываю модули. Ну... Два модуля на ПМК, один модуль на живучесть Название их не озвучивать я не буду Также здесь присутствует да, еще один такой недостаток Вместо обычной аварийной команды здесь у нас аварийное подразделение Такое же получается как на советских линкоров То есть здесь у нас ограниченное число аварийных ну, возможности потушить да, пожары Там Ну что делает у нас аварийка То есть в базовом получается четыре штуки При помощи таланта капитана этот показатель можно увеличить до 5 ну, использовать надо более, так сказать, что ли, осмотрительно. Иногда надо терпеть не то, что один пожар, можно и два пожара потерпеть. А, ну, а то получается вот так все аварийки используем и что потом делать. Безаварийной команды можно очень жестко получать Особенно, да, обычные пожары А то вот так один, многие игроки есть Прилетает, первым залпом Загорается пожар, сразу же, не знаю Там на автомате, что ли, по привычке тыкают Тушат один-единственный Тем более, когда у тебя полный запас прочности Этого делать ни в коем случае нельзя Надо терпеть, если у вас много прочности Можно иногда и два пожара потерпеть Потому что в основном Этот урон весь практически отхиливается За счет ремонтной уже команды Которой здесь у нас... 4 штуки Ну и показываю таланты капитана На первой ступеньке специалист Противоаварийных и ремонтных работ На второй ступеньке выбрал Наводчика, сначала хотел Взять, думал, бдительность То, что да, здесь у нас и ПТЗ увеличивается И торпеды раньше будут обнаруживаться Но, посмотрев на показатель 45 секунд, поворот башен Это очень медленно А так, минус с половиной секунд При помощи вот этого таланта у нас получается на третьей ступеньке дальнобойные снаряды ПМК, на четвертой ступеньке ручное управление ПМК, мастер противоаварийных и ремонтных работ и мастер маскировки, что в принципе на пятом уровне не особо важно, вот этот талант, ну я-то планирую, что у меня этот капитан идет уже сразу на десятый уровень с, с этим, да, в перспективе, поэтому стараюсь сделать билд на... Когда прокачиваю какую-то ветку, делать билд, исходя из того, что мне понадобится уже на десятом уровне, дабы потом не тратить элитный опыт командира, ну или золото на переобучение. В общем, все такая небольшая и объяснительная. Ну, теперь попробую провести какой-то нормальный бой, реализовать все-таки ПМК вооружение. Потому что, если честно, что-то прям не, не идет сегодня. Это уже третья попытка моя записать это видео так, чтобы схода попадаю прям на жуткие турбобои, один раз попал на очень быструю турбопобеду бой закончился примерно за 4 минуты ну второй раз попал на наоборот уже на очень быстрый турбослив где в таких боях ты частенько не успеваешь, не то что реализовать свой потенциал, а даже худо-бедно там бывает 2-3 залпа дал ну и все, уже команды нет либо стой, либо с другой стороны и бой заканчивается там, с заявным преимуществом противника На ПМК-шных линкорах Всегда вот использую только Заряжаю бронебойные снаряды Никогда практически фугасы Да, наши фугасы Это как раз таки наше ПМК-вооружение Кстати вот сейчас Ну с одной стороны неплохо, 5 линкоров Ну вот подводная лодка и эсминцы Да еще и авианосец Хотя авианосец Ну шестого уровня тоже может доставить, конечно, неприятности. Поэтому надо стараться в одиночестве не оставаться. Лучше сразу поворачиваем налево. Туда, где побольше союзников. Дабы дружно отбиваться от вражеских самолетов. Вот какую главную ошибку совершают игроки на ПМКшных линкоров, но ну, это те, которые играть <laughs> особо не умеют, да? То есть это как можно быстрее старается реализовать вот это вооружение, чтобы оно начало стрелять, пор порвать дистанцию, так прям на меня авианосец заходит. Иди, иди отсюда. То есть выкатываются там чуть ли, да, вот в начале боя прям там на точке аж заходит, точки захватывает, попадает под там страшный фокус и быстро в порт отправляется. То есть надо правильно оценивать обстановку все-таки и уже принимать решение, когда вот это сокращение дистанции не повлечет за собой такие серьезные последствия в виде получаемого урона от большого количества противников. Тут главное правильно выбрать момент. Да, по пока возможности нет, он спокойненько отыгрываем от главного калибра себе там настреливаем. Будет возможность, да, к примеру, там противник где-то один останется, ну или союзники вдруг там активно пойдут вперед. Так вот, неудачный залп по эсминцу. Вот как, как знал, что надо стрелять по крейсеру. Так вот сейчас пока из союзников никто вперед не идет. Надо бы сейчас тут на первой линии в одиночку не оставаться, лучше развернуться. Эх, а что это мы отсветились? Кёнигсберг? Я только по тебе залп захотел дать. Ты так. Красиво бортом идешь. Куда же без сквозняков, да? И без пожаров. Ты ему сквозняк бы бронебойным кидаешь на 830. А тебе пожар, с которого нагорает, блин, 157. Ну что, Кёнигсберг, допрыгался, торпедки ловишь. Ой, раз, два, и в порт. Ну как так можно? Я смотрю, у нас тут трусливые, наверное, линкоры. Вперед не пойдут. А мне прям хочется, хочется туда поближе к противнику. Так всегда на ПМК что на кораблях. Ну, пока деваться некуда, надо отыгрывать на дальней дистанции. Да, вот, спокойно. Один пожар потерпели, врубили хилку, и у нас почти полный запас прочности. Да, жалко, конечно, что хилку потратили, но на то они и есть. опять за мной летишь? Иди отсюда. До сектор усилю. Уже. На, на подлете. Вот, какая дальность у меня? 4,6. Ну, сбей хоть один самолет, он уже Но надамажил, а сбить ни одного не сбил. Так, ну что, товарищи, линкоры, давайте сближаться. А то он так и будет, авианосец, спокойненько прилетать, нас потихоньку колбасить. А мы даже... Главное, у них тоже дальности у линкоров не хватает. Может, у них первые нервишки не выдержат, пойдут вперед. Наши только отворачивать могут. Он Петр уже, я не знаю, где-то хатнул там на половину лица. тут бортом идет. Все, есть. Хватает дальности. Да, мне не показалось, что он идет неполным ходом. Он еще и останавливается. Ну, пятачок. Это хотя бы уже не сквознячок. Ну, фусо, давай, поднажми, догоняй. лучше пока притормозить, что-то я как-то слишком быстро туда пошел. Да, 2 300. Не мой сегодня день. Стреляешь в борта вылетает какие-то смешные просто цифры. Ну Еще одна попытка номер три. четыре триста. Опять там два сквозняка, одно пробитие там. Пётр, куда то Пётр так и продолжает получать. Не знаю, как он так ухитряется. Авианосец всего, что ли, так сильно кошмарит? Вроде, блин, и целюсь там по линии примерно. А как-то пук. Вообще он снаряды там не долетает. Так, что у нас там за эсминец? Гневный. Ладно, у гневного, да, по-моему, 4 километровки, так что особо опасаться его не стоит. Пока прочность позволяет не предпринимать, в принципе, каких-то резких движений, спокойненько продолжаем настреливать. Можно даже поближе вот сюда подойти чуть-чуть. 2-700. Ну, Что-то пока вообще ни одной серьезной цифры не удалось выбить. Почти каждым залпом я попадаю. Там один раз, по-моему, промазал. О! Гневный давай, выползай, по тебя хоть ПМК постреляет. Ну, ПМК огонь. Ч молчим? -то? У гневного точно 4 километров? что-то он так из-за острова выпал. Пока ПМК не пристрелялась. Что там? Один снаряд, два, два снаряда попал. Ну вот про что и говорил. Опять какой-то намечается турбослив. Точнее, у них турбослив, у нас турбо победа. В принципе, если наши базы не будут захватывать, бой еще хоть, может, худо то немного дольше продлиться Причем их ли линкоры, и вообще пофигу, что тут происходит на передовой, они уходят дальше в тыл. Еще 830, он уже авианосец засветился даже. Есть возможность наконец-то из ПМК пострелять. Но мне деваться уже некуда. Если хочешь с ПМК поиграть, надо рисковать тут. Просто под фокус трех кораблей попасть. Ну даже четырех, если считать, еще и линкор. Ой, линкор авианосец. Да что ж ты будешь делать? Прям вот чисто в борт с убойной дистанции. А тем временем счет, ну, 6-1. Не успел я озвучить, что было 6-0. Так, и он отвернул. Да что же, у вас тут численный перевес, блин. Наш линкор вон с этого фланга куда-то вообще уперся там. Все, их осталось пятеро. Да что ты будешь делать? Дайте мне хоть урона успеть накинуть хоть сколько-то. Из ПМК пострелять там. Идите вперед. Опять 500. Опять. Опять мало. Причем это без сквозняков сейчас. Ну он вот сейчас арпешника должен по ПМК хоть догнать. Ну, здесь даже есть вероятность, что у меня ПМК будет сразу по двум кораблям стрелять, если сейчас революция не будет отворачивать, тут и по арпешнику, и по революции. О, ну, еще и танкуем. Так, с второго борта давай, вон, пошли пожары. Давай-давай, революция, доворачивай. У тебя хороший мягкий борт, я знаю. Ну вот, наконец-то. Рекорд, десяточка. Так, может уже похилиться. Так, а вот тут уже не знаешь, от кого борт лучше убирать. Ну, у революции стволов больше, буду доворачивать к революции лучше. Давай-давай, ПМК работы хоть заценить. Сколько я урона при помощи ПМК смогу нанести. Пока что-то всего два пожара прокнул, не густо. Живи, живи, блин! Вот как он, да? Он спокойненько так меня пробил, а я не могу. Линкор врага потоплен. Да, по-моему, в порт меня сейчас отправит кто-то. Либо революция, либо авианосец. Ну, рисковал, рисковал в итоге. Сколько там попаданий у меня из ПМК? 77. Сейчас посмотрим, сколько в общей сложности при помощи ПМК удалось нанести урона. Да, тут зашел С двух бортов. Жалко на революцию пожара нет моего. Ну, 70 тысяч. Ну а сейчас бы не по идее вперед, в итоге урона был бы, конечно, намного меньше. Но зато бы я еще был жив. С революцией, конечно, не повезло, сколько я там ему раз залп давал, и ни разу. Ну как, там, больше десятки ни разу не выбился. Там что-то два раза по 9 тысяч было. Целепс Или как там тебя? Добирай революцию. Никак она не сгорит. Этот один линкор вообще уже там за авианосец спрятался. Не стыдно? Так, все, минус революция. Наша команда получила преимущество. Сейчас полчаса этих будут добирать. Мне важно посмотреть результаты, особенно что там по ПМК. Сколько в итоге урона удалось нанести. То есть есть вообще смысл? Или нет? Песочница играть в ПМК прокачки. Не, ну с одной стороны есть. Если один на один, к примеру, то должны рвать в принципе любой другой линкор. Получается, если правильно. Здесь мне просто некуда было борт справить с Прятать слева линкор, справа линкор Революция один хороший залп дала Ну а что сделаешь 12 орудий Может если бы я к ней носом конечно повернулся Ну тогда бы я получается борт другому подставил Там не факт как сложилось Может ещё... может и раньше бы умер А может еще дольше пожил Ну с одной стороны хорошо рассуждать Когда бой уже закончился да, Какие-то там это называется работа над ошибками А во время бою мы не всегда принимаем правильное решение Ничего не сделаешь уже прям, блин, какие-то оправдания, похоже. В общем, как есть, как есть. причем да, вон, миллион с лишним, почти миллион сто потенциалки для пятого уровня. Нормально, такая, наверное, средний показатель. А может и не средний. Если честно, не помню, я на низких уровнях уже, ну как, редко играю. Просто получается, сейчас, к примеру, ветку Гросса сбросил тоже на пятом уровне, сейчас нахожусь там. Тихоньку качаюсь заново. Ну, давайте, добирайте уже, а то уже исчерпал свой словарный запас. Ах, Кон, не знаю, торпеда засветил, что прям так хорошо шел под два веера, в итоге в последний момент довернул, ни одна торпеда не попал. А наша революция зато ловит он, это я Где, кстати, наша я а, он бомбит их авианос, все увидим. Ну все, добирайте. Что-то как-то вяло, вяло. Тут столько народу и снарядов не вижу, чтоб летели в сторону Конго. Все они решили туда. По проще попасть, чего вы все поясницу стреляете. Смешно будет, если сейчас еще проиграем. Ну не, Конго, по-моему, с тремя пожарами уже не жале. По очкам-то так и так выиграем, нас авианосец далеко там спрятался. <звы> Потухли два пожара, неужели Конго это переживет? Вот непонятно, вот куда сейчас Киров там спрятался, по нему никто не стрелял. Он должен был уже Конго добирать. Ну, форт есть. Все, остался один единственный эсминец Ну все, ставьте точку, пора это заканчивать. Собой. Нужна, нужна тебе разведка. Не нужна тебе разведка. В дымах сидит, какая разведка. Ну, теперь посмотрим результаты. Командный результат. Ну, как-то в середине списка я вообще не солидно. Ладно, это не важно. Я преследовал другие цели. Так, ну, пожары гореть никто и не хотел. Все прям использовали аварийку. Ну, там, на один единственный пожар получается. Ну, а так, фугасами, ну, 10 тысяч получается в общей сложности, да, где-то удалось нанести при помощи ПМК. То есть, это вот белый урон, 7338,77 попаданий. Да Такие три семерки в начале <смех> Магия, магия чисел И две тысячи Ну, поживи чуть подольше Да, повесь пожар хотя бы один Когда аварийка противника на КД Урона будет, конечно В разы, в разы больше Здесь просто, ну, неудачно Так сложились обстоятельства, что у противника Были там три линкора, я вышел вперед Там, ну, что уже Не буду повторять, там дальше <смех> Уже похоже Смысла нету что-то оправдываться, как получилось, так получилось. Не, но ну в целом, то есть, имеет да, место быть того, что на пятом уровне уже можно играть в ПМК-прокачки. Ну, по крайней мере, на немецких кораблях. Не знаю, какая там сейчас базовая дальность у других наций, но вот немецкие как раз корабли позволяют это делать. Ну, просто опять надо думать, и как я повторял, но ну, это надо повторять, наверное, сотни раз, что надо правильно оценивать обстановку и выбирать нужный момент, когда все-таки выходить на эту пмк на дистанцию. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.